Друзья, всем привет! У микрофона Артем и Apple Finder вещает. В этом ролике мы поговорим с вами об одном действительно забавном баге в iOS 11, который через призму сарказма поможет ускорить ваш iPhone, либо же iPad с iOS 11 на борту. Ну и таким образом вы сможете также, например, удивить своих друзей. Почему бы и нет? Чтобы убрать абсолютно все лишние тела движения iPhone и iPad на iOS 11, нам необходимо зажать кнопку Power на несколько секунд. Далее аккуратно перемещаем ползунок выключения, но не до конца. Затем, не отпуская слайдер, нажимаем на кнопку блокировки. Далее мы оказываемся на рабочем столе, откуда необходимо вызвать Siri и задать ей какой-либо вопрос. После перемещаемся в шторку с виджетами и, к примеру, запускаем приложение Погода. Далее необходимо ввести пароль от вашего устройства да-да, именно пароль, а не Touch ID. И все, после этого мы получаем просто-таки космический по скорости, в моем случае, iPhone. К сожалению, если вы заблокируете ваш смартфон или планшет, то прежняя анимация вернется, и чтобы вновь ее убрать, придется выполнять процедуру, описанную выше, заново. Вот такая история. Не забывайте оценивать данное видео, а также делитесь этим роликом со своими друзьями в социальных сетях. Совсем скоро увидимся, до встречи, пока!